Так, Добрый вечер! Кто меня не знает, представляюсь, себя Екатерина Клопенко. Сегодня у нас будет урок такой, да, тайм-менеджмент или 10 золотых правил, как все успеть. Очень часто мне сейчас задают в личку вопросы, что делать, как успевать, как распланировать свой день, да, и дам 10 небольших практических советов, да, как можно все успеть. На самом деле очень много книг, очень много видео различных, да, по тайм-менеджменту, поэтому можете вот открыть YouTube, да, и подобрать свое, то, что вам нравится. Я вам расскажу свои 10 правил, те, которые нравятся мне и которые я вот начала уже в данный момент применять. Итак, первое, с чего мы все начинаем? Ничего не меняй. Что это значит? Когда вы принимаете решение, что хотите распланировать до да, начать контролировать свой день планировать его правильно да и понимать что конкретно нужно делать и двигаться в каком направлении я вам предлагаю что сделать самое первое взять неделю до да, начиная, допустим с понедельника и не менять ее то есть прожить эту неделю так как вы живете обычным образом и в течение всей недели Естественно, каждый день, вечером записывать все, что мы делаем. Да? То есть сели в понедельник, чтобы вы не сделали, вечером сели и подробненько записали то, что вы сегодня делали поэтапно. Дальше. Плюс ко всему этому вы должны обязательно записать, что вы хотели в этот день сделать, но у вас не получилось. Это мы делаем полностью неделю. Ничего не меняем. Второе. В воскресенье, по окончанию вот этой обычной вашей недели, мы садимся, открываем свой ежедневник и начинаем анализировать то, что происходило в течение всей этой недели. Что сделали, что не сделали. И начинаем выявлять причину, по какой причине именно мы не сделали. Возможно, мы какое-то дело поставили не в тот момент, да, не в тот день, или допустим один день мы сильно нагрузили один день мы наоборот расслабили то есть мы должны проанализировать то что у вас получилось за эту неделю да и то что не получилось а то что вы не сделали мы должны с вами проанализировать и посмотреть возможно ли это было бы исправить но если невозможно то ничего в общем-то страшного и я как бы говорю сразу что если вы что-то не делаете, да, если у вас что-то не получается, да, вы к этому стремитесь, в общем то то расстраиваться не нужно. Не нужно себя съедать, да, что вот вы такой человек, да, что у вас ничего не получается, вы ничего не успеваете. Просто нужно поэтапно идти к цели, и в результате вы выработаете привычку планировать да, и действовать планомерно. Итак, первое ничего не меняем, проживаем неделю так, как положено, записываем все, что сделали и что не сделали, и в конце недели мы это все с вами анализируем. Следующий этап. Когда вы все проанализировали, берете ежедневник свой, да, и начинаете следующую неделю расписывать вручную, начиная с понедельника до воскресенья но уже с учетом того, что вы сделали э, анализ воскресенья, да, то есть вы проанализировали эту неделю, выявили причины, почему вы то или другое дело не сделали, и э, с учетом вот этих вот выявленных причин вы в ежедневник вносите свой план на неделю. Э, я предлагаю еще к этому, да, обязательно либо утром, да, вы встаете и на сегодня корректируете свой план смотрите но мало ли что потому что бывают такие ситуации вот вы допустим сегодня вторник а вчера был понедельник и дело которое запланировано на вторник да вдруг ну так получилось вы выполнили именно в понедельник соответственно вторник у вас освободился до да? какое-то время до да, какой-то час освободился поэтому я предлагаю обязательно утром вставать и просматривать корректировать свой план на день значит обязательно рекомендую в ежедневнике прописывать весь свой план от руки. То есть сейчас очень много в гаджетах всякие у нас планомеры, да, то есть мы можем скачать себе программу, забить свой ежедневник, у нас будут напоминания и так далее. Но э, мы знаем, что наш мозг и наши руки, да, очень хорошо связаны. И мелкую моторику еще пока никто не отменял. Когда мы пишем, да, в нас в голове э, это все откладывается, во-первых, да. А во-вторых, э, мозг наш начинает программироваться вот как раз э, вот на эти промежутки времени, да? То есть мы написали, запомнили, и мы уже отложили себе в голове, что действительно у нас вот столько-то времени на, э, на такое-то действие. Это понятно, да, ежедневник. Следующее, как только мы все написали в нашем ежедневнике, что мы делаем дальше? Мы расставляем приоритеты. Вот берем понедельник, у нас расписаны э, действия ваши, да, ваши дела все. Мы начинаем расставлять приоритеты. Э, как это сделать? Мы должны каждое наше дело ответить по важности и срочности. То есть, важность – это приоритетные дела и срочность, да. То есть э, у нас получится с вами четыре варианта. Это э, приоритетное срочное дело, неприоритетное, срочное, приоритетное не срочное, неприоритетное, несрочное. Давайте разбираться, какие дела, каким, допустим, мы будем с вами относить. Итак, допустим, приоритетное, срочное. Э, вот возьмем: сегодня у меня было такое дело, да. Я сегодня вечером должна проводить вебинар. То есть, сегодняшний, да, с вами. Он у меня не был готов, я утром встала и, соответственно, проводим вебинар вечером, он у меня не готов, не оформлен. Какое это дело, да? Но, естественно, это дело приоритетное. Почему? Потому что вебинар является очень мощным инструментом да, по продвижению социальной сети и моей работы в частности. То есть оно для меня является приоритетным. Срочным ли оно является на данный момент вот это дело? Да, оно является срочным, потому что вебинар сегодня вечером, а он у меня не готов, соответственно, я его должна была сегодня срочно приготовить. То есть срочно и приоритетное, да? Неприоритетное, но срочное. Например, у вас есть животное, собака, да, которое нужно обязательно выгуливать утром, днем, вечером, я не знаю, да, вот допустим с утра и вечером. А какое это дело? Оно повлияет как-то вот собака на э, вашу работу, да, на ваше продвижение, на ваш успех? Ну, скорее всего, нет. Собака – это наше домашнее животное для любви, для нашей радости, да, для общения и так далее. Но собака хочет, извините меня, на улицу, да, по своей нужде. И э, если мы его, э, пёсика нашего, не выведем, что мы получим? Лужу, да, на нашем полу. Какое это дело? В общем-то, неприоритетное для нас. Но оно достаточно срочное, поэтому, скорее всего, что мы его будем ставить на самое первое место, погулять с собакой. Дальше, приоритетное, не срочное. Опять вернемся к тому же самому вебинару, да, допустим, сегодня понедельник, а вебинар я провожу в пятницу. А, приоритетен для меня вебинар, да, подготовить вебинар? Да, приоритетен. Но сегодня в понедельник он будет срочным? Скорее всего, нет. Я могу его и, возможно, вставить, подготовить куда-то в среду. Могу разбить на несколько частей, да, свою подготовку к вебинару. И в пятницу его спокойно провести. То есть, приоритетная, но не срочная. И не приоритетное, не но тут сами понимаете, да. То есть, не случится катастрофы, ничего не будет, да, в общем-то, если вы его не сделаете. Ну, элементарное, да, собрались помыть люстру да и вот допустим запланировали на понедельник но у вас оно не получается осталось время да вроде как помоете не осталось время но возможно я ее эту люстру куда-нибудь вставлю во вторник там в среду или в пятницу то есть оно для меня не приоритетно но в общем то не срочно, и в течение недели я скорее всего с этой люстрой разберусь думаю что в этом абсолютно все понятно обязательно расставляем Наши приоритеты и с учетом своих приоритетов, да, которые вы поставите, и срочности, вы должны расписать от утра до вечера, начиная, дела выполняем с приоритетных, да, и заканчиваем неприоритетные, несрочные. Следующее, пометки. Что это такое, да? то есть каждый вечер, после того, как ваш день заканчивается, вы берете свой ежедневник и начинаете отмечать, вычеркивать все те дела, которые вы сделали, и те дела, которые у вас не получилось сделать. Все это в конце недели, да, уже э, получается у нас вторая неделя с вами, да, то есть она у нас уже оформлена по плану будет. Э, в конце этой недели вы опять садитесь и анализируйте от пункта 3 до пункта 5, то есть э, как вы распланировали, что, где приоритетно или срочно. Что вы выполнили и что не выполнили, и опять анализируем. Возможно, вы сильно много себя нагружаете, возможно, где-то вы э, недооценили себя, да? возможно, где-то появились у вас окошко гости и вывело вас из суеты. То есть вот это э, мы проделаем. После того, как вот это все сделали, мы точно так же теперь каждую неделю начинаем работать по пунктам 3-5. Это нужно взять на постоянку, то есть пишем, свой ежедневник, расставляем приоритеты и по истечению каждой недели находим сделанные и не сделанные дела. Таким образом, вы начинаете себя приучать к четкому планированию своего дня и пониманию, где какие дела можно вставить, куда, в какое место и так далее. Следующий пункт. Всему свое время. Этот пункт очень важно, скажем так, это э, вообще основа всего тайм-менеджмента. Вот для меня лично. Э, смотрите, когда вы занимаетесь любым делом, неважно, что вы делаете, если вы отвели на это время, на это дело конкретное время, будьте, пожалуйста, внимательны, сконцентрируйтесь на этом деле и постарайтесь э, ограничить э, свое общение. Да, э, или, в общем, чтобы вас никто не отвлекал, чтобы вы были погружены полностью. Например, да, вы э, готовите обед. У вас выделено на это два часа. Э, распределите правильно, как вы будете его готовить, да, что, зачем и так далее. Но, огромный совет, э, пока вы готовите обед, не включайте ни телефон, не компьютер, не ноутбук. Выключите все свои э, уведомления, чтобы не отвлекаться, а конкретно делать то дело, чем вы занимаетесь. Вы знаете, у меня была поначалу такая привычка, да, я утром вставала, например, да, Надеюсь, а то да, глаза устают. Так, было такое, что я вставала, садилась завт. Все уходили в школу, муж на работу, да. Я садилась завтракать, включала компьютер, ноутбук перед собой и завтракала целый час. Для чего? В итоге я просто листала, смотрела, кто что мне написал. Я, в общем-то, и ответить полноценно не могла, да. И тут же вроде бы как завтракал целый час. Так вот, сейчас, вот на сегодняшний день, да, я уже э, практикую. Если я занимаюсь детьми, значит, у меня закрыт телефон, у меня закрыт ноутбук. Если я сажусь, загружаюсь в работу, да, и сегодня делала вебинар, я отключила все уведомления и закрыла все соц. страницы. Почему? Для того, чтобы полноценно подготовить вебинар и не отвлекаться, чтобы э, вот это вот время, да, которое я выделила на него, там, два часа, чтобы я уместилась в это время вот это обязательно дальше между каждым делом обязательно делайте 10-15 минутный перерыв проветрили комнату да если вы допустим занимались я не знаю за компьютером да грубо говоря сходите прогуляйтесь там ну, на 10 минут 15 добежите до магазина и обратно да? сделайте какую-то зарядочку разминочку Ну в общем что-то или просто сядьте посидите отдохните на диване с закрытыми глазами это очень важно, нужно уметь переключаться с эмоционального да, труда на спокойный или наоборот со спокойного труда, допустим, на со спокойного дела на какое-то, допустим, физическое упражнение. Это очень как бы полезно для нашего а, вообще состояния, для нашего здоровья. Вот. вот это, я думаю, понятно, да, то есть ему свое время, если вы сели работать, попросите своих а родных до да, чтобы присмотрели за детьми, если они у вас маленькие до, да, чтобы не задавали вам вопросы, чтобы не дергали вас по пустякам, но и вы точно так ограничите свое время работы обязательно а, на а, допустим каким-то временем там три часа, значит три часа час значит час. И как только прошел час да и вы понимаете, что а, вы поработали все, отключайте пожалуйста свой компьютер и закрывайте его. Ну, вы сами посмотрите, насколько вы быстрее начнете делать и меньше будете отвлекаться на различные вещи, которые вас отвлекают. Дальше, седьмое. Уважайте себя и свое время. Мы уже проговорили с вами про приоритеты, да, что у вас есть свои важные дела. Но у вас, естественно, эти каждое важное дело, да, на него затрачивается время. И это время лично ваше. Поэтому, пожалуйста. Когда к вам обращаются с просьбой, да, помоги мне что-нибудь там сделать, имейте силу воли да, сказать «нет». Например, если вы работаете на наемном труду, вы расписали, что вы должны сделать да, сегодня на работе за целый день. И вы понимаете, что это все укладывается в ваш рабочий график. Подходит сотрудник, да, ваш друг и говорит, помоги, пожалуйста, вот я не могу, я не могу разобраться, почему-то вот там что-то я запуталась. Вот имейте, как бы сказать, силу воли, сказать нет, и обязательно пользуйтесь таким выражением, к сожалению, я не могу сейчас тебе помочь, потому что я делаю очень важное для работы да, дело, если у меня останется время до конца рабочего дня я обязательно подойду и помогу тебе вот имеете такую силу воли потому что вы помогая разбираетесь э, с этим человеком да сами себе увеличиваете свой рабочий день или вот это дело которое не сделали сегодня оно пойдет у вас на завтра соответственно поэтому э, каждый должен понимать для себя да э, что ваши дела в приоритете всегда э, должны э, сочетаться с вашим временем дальше восьмое движение движение действительно на самом деле это жизнь да и э, любое упражнение зарядка пробежка походы в бассейн спортзал выход на какую-то природу да я не знаю пробежка с ребятишками пошли погуляли подвигались именно подвигались не сидеть не сидеть на лавочке а ими побегали подвигались поиграли во что-то да почему это все нужно делать когда мы сидим, когда мы лежим, особенно очень часто, да, мы э, начинаем работать в интернете, мы просто сидим и зависаем в этом интернете, при этом мы э, зарабатываем куча болячек, да, вроде бы как сидя, ничего не делая, вернее, работает только головой, да, мы зарабатываем куча болячек, но ко всему этому э, наш мозг перестает работать, он работает с каждым разом все хуже и хуже, то есть уже давным-давно доказано. Для того, чтобы ваша голова очень хорошо работала, да, нужно двигаться, обязательно двигаться. Для того, чтобы мозговая деятельность начала э, активнее работать, чтобы э, насыщалась кислородом и так далее. То есть... Возьмите в привычку хотя бы зарядочку. Вот эти вот 15 минутки, да, которые у вас между делами, обязательно встаньте, разомнитесь, откройте окно, проветрите комнату, и тогда вы на самом деле будете чувствовать себя легче. Следующее это пусть мозг ваш отдыхает. Что это значит? Смотрите, я не знаю, как у кого. Интернет затягивает. Вот. Почему очень важно иметь часы и четкое ограничение по времени? Иначе из интернета можно вообще не выйти. Вообще, то есть утром включаешь компьютер, потом вечером встаешь, а я ничего не сделал. Поэтому нужно четко ограничить и научиться закрывать. Вы знаете, без вас катастрофы тут не случится. Вот серьезно. Дальше. Значит, пусть мозг вас отдыхает. Что это значит? Во-первых, все ваши идеи ваши мысли какие-то наметки какие-то придумки да, что-то интересное что бурлит в вашей голове обязательно записываем на бумагу для чего для того да, что вы это будете делать не сию минуту да? иногда бывает в голову приходит куча мыслей и э, пока думаешь об одной, приходит другая, ты уже эту забываешь мысль, да? И, и потом сидишь, думаешь, Господи, я же что-то думал такое интересное. Вот у меня часто такое бывает. И я тоже э, также взяла себе привычку, любая идея, которая у меня приходит, я записываю. Даже если я сейчас делать не буду, я потом подумаю над ней, возможно, она мне где-нибудь пригодится. Я ее записываю и спокойно отпускаю. Для того, чтобы моя голова не держала ее э, вот, в моей голове, да, мой мозг не держал в голове. Я отпускаю и уже думаю совсем о другом. Поэтому все свои мысли, придумки, обязательно мы это записываем. Э, пусть наш мозг отдыхает. Плюс ко всему, когда вы поработали, особенно в интернете, особенно какая-то переписка, а если там вы снимали видео, а если вы еще готовили посты, вот напрягались, да, вы, естественно, Перевозбуждены. То есть, у вас э, в голове там бурлит, все, я не знаю, не останавливается, голоса, не голоса, я не знаю, разговариваете с кем-то. Постоянно думаете, у меня было до, до такой степени, что я, ну, допустим, вот ложилась 12, время 3 часа ночи я не сплю. Время уже 4 час ночи, я еще не сплю. да, Мне уже вставать, а я еще вроде как глаза даже не закрывала. Поэтому. Вот такие вот все мысли да, вот когда вы буйно поработаете активно поработаете да и ваша голова ну, вы чувствуете уже перенапряглась да обязательно э, нужно сделать как бы расслабить э, свою головку до да, э, отключиться каким образом но ну, не знаю например послушать музыку до да, спокойненько третий день сегодня сказала себе стоп это очень важно очень иначе Понимаете, наш следующий день будет, будет зависеть от того, насколько хорошо мы выспимся, да, и насколько мы станем в хорошем настроении, да, и насколько будем себя хорошо чувствовать. А если мы уснули, извините меня, в 4 часа, а вставать в 7, например, да, утра, то вообще о каком хорошем настроении, о каком здоровье вообще может идти речь. Поэтому обязательно закрыли интернет, убрали все телефоны, включили спокойную музыку, закрыли глазки, расслабились. Кто умеет медитировать, пожалуйста, можете помедитировать, почитать мантры, да, можете почитать молитвы, в конце концов, да, можете просто закрыть глазки и полежать спокойненько, но не думая. То есть просто расслабиться. Тогда потихоньку вот ваши такие буйные мысли начинают уходить. Естественно, очень важно перед тем, когда вы ложитесь в постель, да, в постели не продолжать смотреть ни в коем случае телевизор и не листать свой телефон. То есть если вы уже приготовились идти спать, да, Пожалуйста, выключаем телевизор, выключаем ноутбуки, отключаем звук у телефона, убираем его и ложимся спокойненько отдыхать. Вот таким вот образом мы должны ну, действовать, иначе мы просто сами себя загоним, и голова будет разрываться в разные стороны. Ну и последняя, да, десятое. Это самое такое... Классное да, да, правило, это любите то, что делаете, и делайте то, что любите. Если вы будете любить э, то, что вы делаете, да, у вас всегда будет получаться здорово. И если вы будете делать, что э, любите, да, заниматься тем, что вы любите, конечно же, вы всегда будете отдаваться с любовью, с энтузиазмом, с хорошим настроением к этому будете ко всему подходить. И никогда, еще раз хочу сказать, что никогда не пилите себя. Вот я такой плохой, я не успел чего-то сделать. Да? Ничего страшного, катастрофы в этом не случилось. Даже если на сегодня вот у вас ну, вот такой момент произошел, и вы решили, ну не хочу, вот просто легли на диване и говорите, я хочу полежать, вот, но ну, хочу я полежать, не хочу больше делать. Дайте себе день полежать. Ради Бога, нельзя работать без передышки. Передышка всегда требуется полежите на завтра спокойно вставайте открывайте свой ноутбук идите играйте с детьми до да, идите на работу с хорошим настроением и получайте полное удовольствие вот на этом я заканчиваю свой вебинар надеюсь что мои советы были для вас достаточно полезны если у кого-то есть какие-то вопросы задавайте Ну, я думаю вопросов в общем то нет да Потому что вебинар чисто теоретический, откройте, если кому-то понравились советы, да, запишите и начнете пробовать себя планировать. Да. Ну что ж, все, большое спасибо за то, что пришли на вебинар, всем больших-больших успехов, обязательно находите время для отдыха. И э, для своей семьи, ну и, конечно же, тогда ваша работа будет качественной и будет ваш, вас радовать. Все, спасибо, до свидания.